Андерсон Луис де Соуса. Деко, волшебник или супер -деко. родился 27 августа 1977 года в Сан-Бернардо, Бразилия. Воспитанник футбольной академии Corinthians по-настоящему раскрыл свой футбольный талант в португальском порту. Но не сразу. В начале его карьеры была бенфика и неоправданное ожидание, скамейка запасных и ссылка в клуб второго дивизиона Альверпа. И в 1999 году он переходит в Порто, один из трех китов португальского футбола, постепенно показывая свой талант. Но по-настоящему раскрыл свой потенциал он именно при Жозе Мауриньо. Который именно на него возложил полномычье плеймейкера в команде. В нем совместилась способность номера 10 и некоторая склонность к жесткой игре в обороне, в которой обычно не утруждаются плеймейкеры. Из-за этого статистики статистике деко-карточек почти столько же, сколько и голов с передачами. Его поведение дорого стоило порту в играх, где он либо получал удаление, либо не был настроен на игру. Тем не менее, за три года бразилец стал ключевой фигурой в команде, и в начале 2000-х годов уже поговорили о его переходе в стан каталонцев. Под руководством Жозе Мауриньо Дека была отведена роль лидера команды из спорта. Дека помог команде вернуть себе чемпионский титул в Португалии, а также выиграть Лигу Чемпионов, переиграв в финале Монако со счетом 3-0, где он забил второй гол. Его последний сезон за порту принес ему звание самого полезного игрока Лиги Чемпионов, а также титул лучшего полузащитника турнира. 17 июня 2004 года Деко, выступая по португальскому радио, заявил, что он, вероятнее всего, перейдет в лозунский Челси, который только что возглавил Мауриди сразу после Евро. Но 26 июня 2004 года он подписывает контакт с Барселоной. Хотя им интересовалась еще и Милкинская Бавария. Сумма от стоп-плей для Порту составила 15 миллионов. Плюс права на молодого вундеркинда Рикардо Курешма. Многие считали, что в Барселоне Деку будет находиться в тени бразильской звезды Рональдинин. Хотя он и играет на позиции больше в центре поля, чем в атаке, благодаря своим способностям в отборе мяча. Однако футболист продолжал демонстрировать хорошую игру. И в декабре того же года он был вторым в списке соискателей золотого мяча, уступив только Андрею Шевченко и опередив на 6 голосов Рональдинио. Деко в первую очередь отличался на футбольном поле хорошим видением поля. Он всегда быстро оценивал ситуацию и моментально принимал решения для дальнейших действий. Также португалец с бразильскими корнями обладал отличным разрезающим пасом, которым он выводил своих нападающих на рандеву с вратарями. Удар Дека не был сильным или мощным, но обладал ювелирной точностью и плотностью. Потому стандарты у ворот соперника носили в себе огромную опасность. Из минусов стоит отметить жесткость, из-за которой часто матчи не доигрывал до конца. Травмы его преследовали часто, так как мяч у него не просто был отобрать. Со стороны болельщики и тренеры не могли понять, как футболист без огромной скорости мог уходить и терять мяч в присутствии двух-трех соперников. В Сборной все складывалось еще сложнее. Ведь когда он вышел на свой пик формы и был безоговорочно лучшим в Португалии. Ведь в 2004 году Роналду только начинал свой футбольный путь. Но Дека столкнулся с недопониманием. Главная звезда и лидер последних лет Луиш Фигу выступил в прессе заявлений. Если бы я родился в Китае, то играл бы за китайскую сборную. Но вера главного тренера Скалари и Мауриньо помогла натурализированному бразильцу стать мозгом команды Португалии. Маниши, Руйкошта оставались в тени за огромнейшим талантом Деко. Именно он вместе с Рони и Итоо наводили страх на всю Европу в 2000-х. И именно он останется для Мауриньо лучшим игроком.